То есть это не говорит о том, что когда вы встаетесь в позиции наблюдателя-наблюдателя, то, например, видите уже а, не только то, что происходит вот здесь. А, вот я смотрю, я вижу вот так. В позиции наблюдателя я вижу то, что происходит еще на втором этаже, там, например. Да? Что там как стоит, если там кто-то будет ходить, еще что-то там на крыше можно увидеть. Вот, если окно позволяет. То есть то пространство, которое открыто. наблюдателя то вы начинаете видеть то что происходит там по-разному на, на периметре там 100 метров периметре километров но вы видите это не в не в зрении, например там человек прошел да а вы четко чувствуете какая-то вибрация то есть вы можете сказать что вот и это может быть точечно то к чему вы готовы то есть вы можете сказать что там например, Две улицы назад там произошла вот такая вот ссора между двумя любящими людьми. Там, в том городе, произошла вот такая-то такая, там, такая ситуация. Вот там произошла вот это. То есть, вы это видите на, на, на...